с любовью из моего домика в деревне. Что может быть лучше копченого деревенского сала? Колбасу я не признаю, и поэтому сегодня я вам хочу показать, как мы готовим очень-очень вкусное сало. И оно съедается прям на ура. И разрезаю вот, вот такие брусочки, вот. ленточки мясные ленточки свиные. А -а -а. Заготавливаю такие брусочки. Видите, какие они ровные, одинаковые. Я беру обычно по три штучки таких вот ленточек и нарезаю их. Для приготовления рассола я использую казан. Вот такой простой казан у меня, самый обычный чугунный. Я беру литр воды и это вот 200 граммов стаканчик, ну я где-то 180 грамм, не 200 грамм я беру и Заливаю литр воды, стаканчик 180, чуть-чуть поменьше, граммов э, соль и лавровый лист, душистый перец, гвоздичку. Вот все эти пряности я закладываю в рассол. Как только рассол закипает, я вкладываю туда вот эти брусочки. Вот. Я не буду вас утомлять тут э, своими действиями, э, покажу что у меня получается далее. В Казани приготовили мы рассол. Это на литр воды 180 граммов соли, 3-4 листика лаврушки и штук 10 душистого горошка и, зеленого, и, и черного горошка. Все, бросаем туда в кипящий рассол брусочки нарезанное мясо и... Сначала закипания, как только это мясо закипит, нужно 20 минут буквально. Все, вот у нас закипело это все, и я оставляю это на 12 часов. То есть это тут у меня уже сейчас подготовлено. Ну что я буду показывать, как тут у меня закипает, как я бросаю, это даже неинтересно, скажем. Вот. И получается вот такие кусочки. Вот такие кусочки уже, это отстоявшееся мясо в вскипевшем рассоле 20 минут. Посмотрите, какие у меня получились аппетитные птички. кусочки мяса. На них видно, какие они замечательные. И сейчас я дам им время постоять, чуть-чуть подсохнуть. И отправим в коптилку все на коптилку. И оттуда мы выним только уже готовое э, вот такое мясо с прослоечками, сало с прослоечками, готовое к употреблению. А в принципе, его можно и сейчас кушать. Э, если вы хотите, то можете натереть его черным перцем, чесночком, завернуть и положить в холодильник. Тоже будет очень вкусно. Ну а копченое это э, вдвойне интереснее и вкуснее. Складываем мясо сейчас аккуратненькие рядочками. Войдет что ли в одно? Войдет как раз. Сколько будет у тебя стоять это? Полчаса Полчаса? Угу. А да, может больше больше. Ну все, будем ждать результат У тебя стружки складываешь? Горячо нет? Так. Нет, нет. Тут все черное, ничего не видно. Нет, видно. О.